Получается, что если мы смотрим на этапы жизненного цикла, возможности, когда мы реально, действительно, значительную долю средств можем направить на инвестиции, первое ⁇ это юность. Да, это юность, здесь можно практически весь капитал направлять на инвестирование, на покупку активов, потому что уже к молодости, да, если мы говорим период, допустим, с юности с 15 до 25 лет, у нас есть возможность 10 лет инвестировать в агрессивные инструменты и в период молодости и зрелости уже иметь капитал, который формирует пассивный доход, который позволяет, в принципе, часть трат покрывать, да, то есть мы не расходуем основной капитал, то есть те расходы, которые нам требуется произвести вперед молодости и зрелости, которые существенно увеличиваются, то есть мы их тратим не из своих денег, которые вынуждены зарабатывать, а уже часть, хотя бы 20, 30, идеально 50 процентов мы зарабатываем за счет капитала, нам уже зарабатывать капитал, да, и здесь получается у нас есть возможность не все деньги свои заработанные тратить, да, а получается половину будет компенсировать уже капитал, который сформирован на периоде юности. И тогда у нас будет больше возможности, соответственно, довносить, да, то есть, когда у нас будут увеличиваться доходы, то соответственно, мы будет, будет возможность непосредственно довносить, да, у нас будет возможность, в период молодости и зрелости э, жить поддерживать уровень жизни за счет вот именно пассивного получения дохода, да, за счет того, что мы сформировали капитал на период юности. В период захода жизненного цикла старости. Мы не тратим, да? мы соблюдаем баланс, да? мы становимся более или менее свободными, мы себе ни в чем не отказываем, здесь я не, не хочу быть воспринятым как человеком, что нужно всю жизнь накапливать, сохранять и формировать капитал, мы просто соблюдаем баланс, мы не тратим весь этот капитал, мы по-прежнему инвестируем, с друг... просто фокус внимания у нас переводится с агрессивного прироста капитала для перехода в более умеренную стадию Накопление, да, То есть, мы снижаем риск, большая доля средств у нас направляется в консервативные инструменты, а инструменты с рисковой доходностью, соответственно, снижаются. Вот, что хотелось сказать, как устроены жизненные циклы, какие основные ошибки мы в этом случае совершаем и что стоит делать для того, чтобы эти ошибки не совершать. И здесь важно понять перв... следующее. На каком этапе жизненного цикла мы находимся в настоящий момент? Да? То есть, как сыграна вот эта вот игра под названием Жизнь, определив, сколько таймов сыграно. Да? Один тайм сыгран, то есть вы молодой человек в возрасте от 25 до 35. Может быть, уже два сыграна тайма от 35 до 55, да? то есть у вас период зрелости идет. Или период старости, да, вы переварили за 55 60 лет, и, соответственно дети уже выросли, то есть нужно определить на каком жизненном цикле находимся и какой результат соответственно получили.